Привет, друзья! Один из пользователей нашего сайта попросил меня сделать обзорные уроки по программе Art ⁇ Stitch, что я с удовольствием и сделаю. Эта программа создана небезызвестной компанией Pulse Microsystem, которая выпускает не очень популярный, но при этом профессиональный редактор Таджима Pulse. Art ⁇ Stitch чем-то похож на своего промышленного брата, но, как и пристало бытовой программе, весьма обрезан. После установки любой вышивальной программы, Первое, что необходимо сделать, это настроить рабочее поле под свои нужды. Вы должны четко понимать, в каком размере отображаются элементы вышивки, какого размера само рабочее поле и в каких единицах идет измерение. Чтобы войти в настройки программы Art and Stitch, зайдите в меню Tools – Preference. В открывшемся окне вы увидите множество вкладок с настройками. И некоторые из них мы разберем, а какие-то останутся на потом, по причине их небольшой важности для начинающего пользователя. Вкладка «Формат». «Форматы». В этом окне вы можете установить основной формат рабочего окна программы, который будет взят по умолчанию при открытии каждого нового документа. Программа рассчитана на создание двух основных типов дизайна – «Quilting» – «Quilt» и Embroidery – вышивка. В зависимости от выбранного типа будут изменены некоторые настройки по умолчанию. В частности, при выборе тип «вышивка» закрепки и предварительная прострочка Underlay у объектов будут включены, а при выборе тип «квилтинг» отключены. Также меняется плотность гладевого валика. По утверждению производителя, разница в качестве при неправильном выборе типа файла будет особенно заметна на объектах Lettering и Text. Выбрав тип дизайна, вы можете установить формат машины. После внесения изменений в этом окне, все новые документы будут открываться с предустановленными параметрами. На что влияет выбор пялец в этом окне, я не совсем поняла и до конца разбираться не стала. Как-нибудь потом, поскольку за отображение пялец на рабочем поле, как я предполагал изначально отвечает совсем другая настройка. Tools, Preferences, выбор квил квилтовой области или пялец. Вкладка Options, опция. В этом окне вы сможете изменить систему измерений. Если вам удобнее работать с миллиметрами, то выбирайте метрическую. Я так полагаю, что когда вы работаете над дизайнами вышивки, то это метрическая. Но ну, если квилт, то дюймы. Определите время автосохранения дизайна. По умолчанию стоит 5 минут, но можно смело выбирать 10, на мой взгляд. И научите себя периодически сохранять свою работу. Не полагайтесь на автосохранение. Вы можете указать, с помощью какого редактора править изображение. По умолчанию стоит Paint. Но у вас, если есть другой редактор, и вы поймете, что вы пользуетесь этой функцией часто, и вам удобнее в другом редакторе, то смело меняйте. Копирайт. Ну, думаю, тут пояснять ничего не надо. Далее следуют три функции, которые активны, если напротив них стоит галочка. Показывать предупреждение о слишком длинных стежках в сатиновых валиках. Ну, я полагаю, вещь очень полезная. Показывать окно навигатора. Кстати, тоже удобная вещь при работе с дизайном большого размера. Окно навигатора находится вот здесь. И последнее. Предупреждать о применении к объектам функции «Magic Race». Если вы часто будете пользоваться этой функцией и вас достанет вот это окно, то вы знаете, где его отключить. Следующая вкладка касается Long Arm машин, квилтовых машин. всему я ее пропущу. Но если у кого-то есть машины и он не может разобраться, стучитесь, разберемся вместе. Stitch, стежок. Автоматическое удаление слишком мелких стежков при сохранении проекта. Начинающим вышивальщикам лучше ее включить, чтобы даже не думать о какой-то там мелочи. Установите значение 1 мм и активируйте функцию. Став продвинутым пользователем, вы самостоятельно сможете решать, какой длины стежки следует удалить из вашего дизайна. Сайзинг. Размер. Следующая вкладка дает возможность пользователю выбрать, как будет определяться размер стежка при открытии имеющихся файлов. Либо придерживаться заданной длины стежка в дизайне, либо исходя из указанных вручную параметров. Эта настройка исключительно подходит для типа документа вышивка. Как она работает точно, показать не могу, потому что мне не получается добиться адекватной работы этой функции. Если у кого-то получилось, пишите. Буду благодарна. Сетка греет. Один из важных элементов рабочего поля. Сетка вещь нужная и полезная. Она позволяет создавать симметричные объекты и определять размер объектов на глаз и многое-многое другое. Если вы знаете, какой шаг у сетки, то виде объект на рабочем поле, сможете прикинуть его размер. Это вспомогательный элемент рабочего поля. На качество вышивки он не влияет. В программе есть два вида сетки – Spacing и Grid Major. Вы можете установить размер как первой, так и второй сетки. Для начинающих рекомендую установить размер сетки 10 на 10 А когда вы доберетесь до создания более сложных дизайнов, где понадобится другая размерность сетки, вы сможете ее поменять. У сетки есть также ряд дополнительных параметров. Это style, стиль. Здесь вы можете определить, как будет отображаться сетка. Будет она в виде точек, пунктира или сплошной линии. И Options – параметры, которые влияют на формирование объекта. Snap to Grid – привязка к сетке. Как бы вы ни кликали, точки будут привязываться к ближайшему углу сетки. Snap to Guidelines – привязка к направляющим. В этом случае точки будут стремиться к ближайшей направляющей, если она, конечно, имеется на рабочем поле. Привязка к узлу. Если у вас уже имеется объект и вы создаете новый, то точки нового объекта будут залипать к точкам ранее созданного. Формат ввода. Здесь вы можете выбрать форматы, которые вы хотите, чтобы были видны в графе «Тип файлов» при открытии файла вышивки. Параметры вкладки Style. Длина стежка определяет значение, которое будет присваиваться стежку в объекте «Строчка». Формирование связующей линии в объектах сложной формы. Либо по центру, либо по краю. Ширина линий инструментов группы ART. Установите значение 0,1, этого вполне достаточно. И последнее, принцип формирования стежка на закругленных мелких сегментах строчки. Без формирования. Привязаться к узлам. Формировать максимально по контуру. Сортировка по цветам. Удобная функция, которая позволяет одним нажатием кнопки упорядочить вышивание по цветам, тем самым снизив количество смен цвета нити. Имеет всего лишь одну настройку. Максимальное значение наложения объектов, которое измеряется в процентном соотношении. Звучит страшно, но на самом деле все очень просто. Представим, что вы создали цветик многоцветик. Не заботьтесь особо о последовательности смен цвета нити. В конечном итоге на выходе у вас получилось 12 цветов. Причем все из них повторяются. И их можно было бы объединить. И действительно можно, и все делается очень просто. Активируем сортировку по цветам. И программа автоматом объединила цвета. Вместо 12 смен цвета стало 6. Но здесь все просто. Объекты находятся на расстоянии друг от друга, а представьте, если объекты перекрывают друг друга. При автоматическом упорядочении, без ограничений, мы получим нежелательные наложения. И, к примеру, нос у собаки может оказаться под мордой, а ухо под глазом. Вот чтобы не произошло подобных наложений, и существует функция ограничения. Как только программа видит, что объект более чем на 5% скрыт под другим Объектом она никогда не поставит его в порядке вышивания перед верхним. В результате мы увидим, что сортировка не прошла. Но что делать, если очень хочется? Нужно просто изменить процентное соотношение в большую сторону. Тогда программа согласится сортировать объекты по цветам. Начинающие. Пользуйтесь этой функцией аккуратнее. Старайтесь не просто уменьшать количество смен, нити в дизайне но и обращать внимание на то чтобы верхние объекты не оказались под нижними